любимый городской пляж Вангамат и сегодня мы вам предлагаем прогуляться вместе с нами по нему, увидеть какие-то знакомые возможно вам места, а кто-то может найдет для себя что-то новенькое. Да, но прежде всего хотим поздравить коллег-блогеров. 14 июня международный день блогера. Поздравляем, ура! И прямо сейчас через праздника вы можете на нас подписаться, если все еще этого не сделали. Лучший подарок для нас будет ваша подписка. Да, и еще хотим подсказать блогерам, кто оставляет комментарии под нашими видео. Не стесняйтесь, делайте это. Если у вас очень классный канал, то мы обязательно ваш комментарий закрепим самым первым. Мы считаем, что блогеры должны помогать друг другу. Особенно, если у нас смежная тематика или travel тематика. Мы знаем, что travel сейчас, к сожалению, просел и... Давайте помогать друг другу, не стесняйтесь, пишите. Мы не против саморекламы других каналов, всегда будем выбирать один комментарий и закреплять его под каждым видео. Ну а теперь к основной теме сегодняшнего видео. Здравствуйте, это канал Дом у моря Таиланд, и мы начинаем нашу прогулку. ангамат наш самый любимый, мы здесь прожили много лет, у нас здесь дети выросли, мы по этим дорожкам здесь, потом дальше <гуляли>, гуляли с коляской, катали. И мы считаем, что это, наверное, самый лучший пляж города. Плюс ко всему, это, пожалуй, единственный пляж в Паттайе, у которого первая линия зданий выходит прямо к морю, а не через дорогу, как в остальной части города. А, еще на, еще на Братамнаке есть такое, немножко. Ну, и именно поэтому здесь много дорогих кондо, дорогих отелей. Вот, кстати, Сентара Гранд Мираж рядом с нами, который уже открылся. И даже видно первых постояльцев. И не только, кстати, местных, не только тайцев в смысле, но и еще есть и иностранцы здесь. Наверное, тоже местные. Ну, местные как бы, иностранцы, откуда им конечно, да, это не туристы, это просто приезжие из других провинций, других городов. Но из всего вот этого побережья Центара самая первая открылась. И уже работают ряд пляжных сервисов. Предлагают покататься на скутере, полежать на шезлонгах. Вот пока мы выгуливали детей на коляске, когда они были маленькие, вот мы как раз через весь пляж по этим дорожкам доходили вот ровно до Центары. Здесь тротуар заканчивается. Песок здесь тоже самый красивый, он обычно всегда чистый, потому что его чистят здесь, фильтруют от мусора, от конда, от отелей, плюс он мягкий, беленький, пушистенький, никаких камней. То есть не такой круглый и зернистый, как в городе, как на Джамтьене, очень приятно. Но здесь он больше, как на островах, да, такой остров? Да, ну, похож, да, на острова, желтый, но такой же мягкий. И такой же липучий потом от него, да. <смех> не отрюхнешься. Это что? Это саранчол Это кондик? Конд... Да, это Кондо саранчол Здесь таких вот конды, которым более 30 лет, их много. Саранчоу, Sky Бич, дальше Пентхаус, а, а, а, дойдем. И между ними выросли современные здания, которые тоже не уступают по высоте, высотке. Их легко отличить по дизайну, по да, внешнему. но ну, а они, конечно, очень выделяются по внешнему дизайну. Старые делались такие, более в таком старом стиле, с круглыми балконами. Ну, саранчел не к примеру, он, наверное, все-таки чуть свежее. А вот совсем старые кондики, такие как Sky Beach и подобные, они вот в очень классном, таком интересном. Даже немножко, сказать, в винтажном стиле. У них первый этаж с колоннами. С и такие дома высокие и примерно такой же архитектуры еще находятся на Джамтьене. То есть не на улице Джамтьен, а в территории на Джамтьен. Там, где амбассадор отель и в районе. То есть в районе тоже очень много таких высоток именно такого стиля. Они все построены более 30 лет назад, очень качественно, капитально построили. Дело в том, что тогда в Азии был, наверное, один из первых таких больших бумов строительства. А потом случился кризис, и интересно, что вот дальше в районе есть такая территория, там длинный 12-километровый пляж, и на нем стоит несколько свечек конда, и больше ничего нет. То есть их начали строить, успели возвести, потом случился кризис азиатский, и... Город там и не, так и не вырос, остались в джунглях, и на диком пляже стоят такие вот кондики, как вот этот вот. Ну, а по соседству, то, о чем мы уже говорили, стоит новый кондоминиум, это у нас Зайр и North Point и они прям видно, что они совсем в другом современном стиле, более такие квадратные стекло и бетон. Вообще, вот с этими кондос, которые современные, тоже была интересная ситуация, потому что они строились на наших глазах, когда мы здесь жили. Первый построился – это North Point, то есть, который вот – левое здание. А потом появилась табличка, что сейчас здесь построится высотка огромная Зайр. И пока была табличка, мы все ходили и смотрели, где же он построится, потому что между North Point и Sky Beach места вообще не было. То есть я даже не представляла, как туда техника заедет, не говоря о том, что построится высотка. Но, как мы видим, когда очень дорогое и хорошее место, можно вбить еще одну целую высотку. Но в период, когда я работал на ТВ и снимал недвижимость, мне застройщики рассказывали, что почему здесь очень много высоток на севере а, Паттайи, по потому что здесь внизу а, скала. Поэтому сюда очень просто сделать ну, такой серьезный фундамент, на котором можно там, поставить а, небоскреб. Так, у нас обзор пляжа или кондоминиум. Или пляжа с кондоминиумом. Минимум. Ми, с кондоминиумами Кстати, раз начали про кондики, я вот вот тот хочу отметить, в самом начале мы от него прямо идем. Это кондоминиум Хофф, и это самый дорогой квадратный метр жилья в Паттайе. Это который вот полукругом такой. Его дизайн внешним видом повторяет как будто ракушку. Обед моря ушло, у нас немножко отлив, и вот сейчас видно обнажился, обнажилось дно. Тут уже не такой симпатичный песочек, весь симпатичный остался наверху. Может он завезенный сюда? Похоже, Здесь же рядом ресторан очень красивый, пляжный, с видом, естественно, на море, а вечером на закат. Очень романтичное место и очень вкусно здесь кормят. Цены намного выше среднего. Но, тем не менее, людей, как видите, очень много, желающих много. Бывает так, что здесь нет свободных мест, нужно бронировать. Называется «Glass House». «Glass House» есть еще на джамтене, такой же филиальчик. Ну, людей уже достаточно много и даже он продают… Пряжные торговцы ходят. Это что такое, ты знаешь? Местный таксофон. Ну, не жми. Что думаешь, работает? Ну, я не а знаю, вдруг... вообще работала ли она хоть один день в своей жизни. По идее, какая-то тревожная ну, кнопка. Кнопка же... вызова и вот телефончик сообщить о проблеме. А, вроде как это по замыслу мэрии должна была быть связь с полицией либо с волонтерами полиции, говорящими по-английски. Не знаю. Роспил. Я... Тайпил. Да, я ее сколько помню, она всегда в таком виде. Ну они, наверное, как и светофоры вот эти вот, с кнопкой в Паттайе, работали только первый месяц. Так же, как и парковка... Для новостей. На... Да, Сняли, так же, да? как и парковка огромная, автоматическая на Балихай, куда машину загоняешь, она там сама где-то ставится. Тоже работала буквально там пару месяцев после открытия. Но главное, галочку поставили? Ну да. Пеппи, маленький. Мадам, я хочу Ой, малина, красиво, малина. <связывая> <И> теперь, мадам, <связывая> Три года мы тут не живем, а тебя узнают все до сих пор, да? Местные торговцы. Это кто? Я <связывая> была тут местной достопримечательностью, когда сначала с огромным пузом пыталась ходить ковылять, потом с. С Да, потом с коляской с ходила гулять. Все пальцем в меня тыкали но она сейчас тебе сказала что ты раньше была пумбуй да, большая-большая была большая да а сейчас теперь. секси ну а, ну это пляжная женщина которая носит одежду и купальники у меня мама кстати у нее покупала купальники. а еще есть одна которая тут делает массаж косички она сидит возле отеля айсаван раньше он назывался сейчас пульман тоже раньше всегда меня узнавала и кричала привет мама ну а вот и массажка, здесь же делают вот и косички. Вот такие вот. Коротенькие на девочек коротенький такой, это будет стоить 500 бат, ну а длинные такие вот будут за 1000 бат. С ниткой с цветной. А это просто своего волосы. Это я, если кипят и тур. А и они даже дадут немножко скидку, если хорошо поторговаться. Я понял, по Молодец. Давай. Я бусинки косивая. Тебе хочу? Давай, давай. Давай, сама. ха Конечно. Я хочу ламботеть, хочу янки, давай. Она прохли пока будет. как уговаривает, говорит, попроси Так, ну что это сколько? Часа два, да, можно оставить их тут. Ха-ха-ха. Это 40 минут соус. Я самого детства мечтала себе сделать волосы по-новому. Новые волосы, ребенок, самого детства мечтал сделать. Я на модница. Я и платье платья всегда надо, новые тапки, новая прическа. У неё, лак на ногтях. Лак. Лак. Каждый день новый. Новые сережки. Да. А злато? А злато ничего не надо. А злате так хорошо, да? Да. Злато не у нас. Пойдем зайка моя. Я хочу кокос. Как... Кокос. А злате кокос. Да. Проходим мимо отеля Пульман Ay Сейчас он Пульман, этот отель. Раньше назывался Айсаван. И ну, он пока еще закрыт. А это уже он еще как-то назывался. Да, у него еще было какое-то название, но когда я приехала сюда, он уже назывался Айсаван. По-моему, он как раз в этот год переименовывался. Что-то что было связано раньше, типа Бич Garden или еще как-то так он назывался. И то, что все сейчас вот обвязано, вот это, это тоже у них тут как бич-клуб есть, то есть будут стоять потом беседки, которые можно просто взять в аренду. Любому человеку не обязательно быть гостем отеля. То есть можете прийти, взять в аренду беседку, заказать какую-то еду, напитки и отдыхать здесь весь день. Купаться у них в бассейне, купаться здесь на море. Было время, когда вот здесь перед отелем был пологий вход в море. Но постоянно набережную эту укрепляют, постоянно здесь возводят какие-то то сначала мешки с песком насыпали, чтобы берег не осыпался, теперь сделали вот такую каменную набережную и теперь от многих отелей спускаться нужно по лесенке. Ты сама возьми какую-то хочешь, она не знает. <сёк> <сёк> Злата, а ты что будешь? А Здесь у нее нет в другом месте, ладно? Интересно, что между отелем Пульман и Лонг Лонгбичом здесь пустая территория. Кто-то очень хорошо переберег себе землю. Вау, какие деревья. -то. В общем, я камеру поднял, я не вижу, что там за забором. Потом, а ты помнишь? потом посмотрю дома. Помнишь, что а, здесь кафе было в первый год, когда мы приехали, вот под этими деревьями, беседки такие стояли, а, ну, из Такое, совсем, как и на диком пляже. Да. Такой, совсем простое-простое. Они здесь выставляли свои шезлонги на да, пляже. Да. Потом тут же оно закрылось. И мне даже показалось, что это было в другом месте. Я все время ходила, его искала. Думаю, неужели у меня ну, Может, был? может, было это. Самострой был, потом хозяин земли выселил. В общем, что хочу сказать. Очень дорогая здесь земля, и вот она с каждым годом все дорожает и дорожает, ну потому что прямой выход к морю, вот. здесь можно построить дорогой отель, дорогой кондик, и тот, кто владеет этой землей, когда бы не прорвал, конечно же, обогатится многократно по сравнению с тем, за сколько он ее покупал. Отель Long Beach еще закрыт. Разруха, как будто вообще брошенный отель, да? Да, вообще неузнаваемо выглядит. Мы прошли в одну сторону, такие, это что такое? <смех> Только потом поняли, а, это же Лонг Бич, убрал Лонги. Интересно, Лонг Бич, отель, всегда считавшийся отчасти русским отелем, где много русских компаний размещают своих гостей. И так странно, что очень криво <смех> на русский переведено с английского. Вот опасна морской жизнь, это, наверное, значит, что опасна медуза, если синие флаги выставлены. Google Translate. Это одно из моих любимейших мест. Я его всегда всем рекомендую к посещению. Даже если вы не живете на севере, то обязательно приедьте. Называется Surf and Turf ресторан. И буквально еще несколько месяцев назад он был намного меньше размера. Сейчас они расстроились, поставили больше столов, сделали красивые фотозоны. Не знаю, называется ли это теперь бич-клаб. Вообще бич-клаб. Это, в принципе, то, что на берегу моря, но с бассейном, да. И ты весь день можешь там купаться, отдыхать, есть, где-то лежать. Здесь, конечно, больше такое, как ресторан на берегу. И все в теньке, даже в самое жаркое время суток, вот сейчас обед, там все в тенечке, все очень красиво, уютно. Здесь просто роскошно украшают блюда, здесь каждое блюдо, простой сэндвич приносят, это просто произведение искусства, там все такое красивое. То есть визуал, конечно, оформление, наверное, добавляет стоимости к еде, но и вкусное, и красивое, и недешевое. Злата кокосы хотела, Злата, вон смотри кокосы. Подкинуть тебя на дерево. Будешь кокос Нет, срывать? Я-то не умею кокоса срывать Я а. Если не обезьяна. Прости, Закяка, я пошутил, Я больше так не буду. Ау. Да. Ау. Не поняла шутку. Следующая часть пляжа, и здесь извечная <смех>, <здесь> проблема. <смех> Все вечно разбивает, разбивает прибоем. И судьба здесь делать да, пешеходную здесь. дорожку. Набережная никогда не было, наверное, такого чтобы можно было на колясках прокатиться. Все время либо песком все засыпано, либо разрушено. Здесь тоже непонятно такой кондоминиум дорогой, она не. Да. И, и все время выглядит вот так разрушено с пляжа. Я никогда не видела, чтобы тут люди сидели, отдыхали, выходили. Вообще не знаю, живет кто-то в этом кондике или нет. Очень странный проект. Вот здесь вот здание такое странное. На внешний вид нежилое. Она, я так понимаю, сдается периодически, да, на выходные. Да, я видела, что здесь молодежь какая-то иностранная приезжает с досками, там, с какими-то, лодками. Вот здесь прям несколько домов, ну, вилл, можно так сказать, тоже пляжных. Они обычно всегда выглядят тоже как будто пустые, нежилые, но на выходные всегда кто-то приезжает. Я думаю, они где-нибудь сдаются на каком-нибудь букинге, либо Airbnb, запрещенный в Таиланде. Да, может быть, вообще классно. Конечно, такой дом прямо на берегу. И не где-то за городом, можно сказать, в центре города, вся инфраструктура рядом. Смотри, какая у них смотровая веранда классная. И здесь же рядом такая вот шикарная вилла вообще с выходом на море. У них даже свои есть ворота на море, которые они иногда закрывают. Было дело там. Да. Я думаю, что они не могут закрывать, потому что вот это вот наверняка дорога по кадастру публичная. Еще обратите внимание, то, что здесь никаких заборов нет. Никакой охранной системы, то есть ничего не обтянуто никакими лентами, ни страшных предупреждающих знаков. То есть практически все открыто. Деревянный домик, хлипленькие стеклышки. И все любопытствующие могут заглядывать, могут на фоне этого фотографироваться. Абсолютно здесь никого это не тревожит, не беспокоит. Все безопасно, хоть это и общественный пляж. Вообще пляж Вангамат начинается от Сентары Гранд Мираж и каменистого мыса и заканчивается здесь, каменистым мысом, где-то примерно вот напротив э, Тауэр Вангамат, то есть это уже кондо. И последний отель, что мы прошли, это был Лонг Бич. Ну, на этом пляж Вангамат заканчивается, потому что дальше за мыс пешком перейти можно, но тот пляж уже называется Бамбу, то есть бамбуковый пляж. Там стоят фонда, отели туда не выходят на пляж. И, и может, про него мы расскажем да, в другой если раз. интересно, то, наверное, тоже на другой раз, потому что уже и вечереет. Дальше туда за угол, за мыс, за Бамбу-Бич можно дойти до того места, где, откуда видно даже храм Истины. Практически, я бы сказала, можно за забором храма Истины постоять. Да, но к нему близко подойти там, самой собой, нельзя. И территория есть отелек, на который просто не зайти на их пляж. Огорожена вся. И дальше уже огромный забор самого храма истины. Я думала, что с с можем. Ты помнишь, что здесь собаки были? Да. Ты, так давно была здесь последний раз. И все помнишь, а? Да, я помню. Такие уютные улочки, я обалдею. Вот каждая улица здесь, что проходит. Уникальное, я бы сказала, разные деревья, очень тенистые, красивые, фотогеничные. Такой дом красивый. Как будто из брювен сделан. Кстати, про этот дом очень интересно. Он тоже как будто бы нежилой выглядит. Но, во всяком случае, я вообще даже не помню, чтобы здесь кто-то жил, когда-либо ходил. Но интересный факт, когда строился Тауэр Вангамат, я еще помню, здесь стоял просто, да, вот этот. Еще здесь стоял шоу-рум. И агент недвижимости, который общался с застройщиком, рассказал, что не пытались купить землю перед этим кондо, выкупить вот этот дом, чтобы потом здесь ничего не выросло, то есть не закрыло обзор. Не а... выросло в смысле другого дома. Да, да, да, чтобы когда они построят Тауэр Ангамат, потом <смех> эту землю кто-то другой не купил и не построил еще одну высотку перед ними закрыли весь обзор. Они долго пытались приобрести эту землю, предлагали какие-то баснословные деньги, я даже уже цифры не помню, но так никто и не продал. Ну, на самом деле, место уникальное. Именно только на пляже Ангамат можно такое найти, чтобы вилла в Паттайе выходила прям на море. И даже если в ней никто не живет, но кто-то ее держит. Потому что уникальное место. Вот оно. Хорошо видно. Новострой и старострой. Мне нравится больше такой дизайн. Красиво. Самое главное, что в каком-то, помнишь, мы здесь были давным-давно, снимали для программы обзор недвижимости. Да, там верху был на последних двух этажах пентхаус. пентхаус двухэтажный, я думаю, что в этом. Деревянный полностью с огромной винтовой, винтовой лестницей да. из тикового дерева, просто такой шик. То есть эти конды, они не только снаружи выглядят как... Я даже не знаю, как этот стиль называется, да, ну то есть ну, видно, что они старые. Они еще и внутри декорированы все. Чем-то дорогим, тяжелым, вечным. Там мраморные ванны. То есть не сама ванна, в которой лежишь, а полностью вся ванная комната из цельного, ну, наверное, пуска наверное, только в пентхаусе. На нижних этажах все попроще. Может быть. Но в общем, где мы были, это просто какой-то королевский дворец. Слушай, я а вот думаю, а что если запульнуть все эти передачи старые на канал? Ну, пускай народ посмотрит, там сколько у нас, 12 передач 2007 года про недвижимость. Первые программы про недвижимость на русском языке в Таиланде. Уже вся эта недвижимость давно уже, наверное, не актуальна, продана, перепродана и так далее. Но просто интересно посмотреть, что в 2007 году продавали, покупали, строили, предлагали. Угу. А где у тебя нету? А это у меня на диске, который умер, и мы едем в Бангкок отдавать в лабораторию специальную, чтобы они восстановили этот диск. Это будет квест такой, еще заодно надо узнать, сколько это будет стоить. Я помню вот этот, вот другой другой Я рядом с домом, и, и там наш дом, я помню. Наш дом там? Да. Но раньше был, мы там жили раньше. Конечно. Ну что ж, прогулка окончена, нам с погодой очень повезло, было немножко пасмурно и комфортно, прям как мы любим. Вот наш любимый Кондо, Новый Мираж, вот наш любимый пляж Вангамат, и это вообще наш любимый район Север-Паттайи. У нас еще много здесь, кстати, всего любимого, и мы с удовольствием вам что-нибудь еще в следующий раз покажем. Спасибо, что были с нами, лайк, комментарий, подписка там, пока! О! Злата, дождалась свой кокосик. Огромный не тяжело. Ну а теперь к основной теме видео. Здравствуйте! Это телеканал. Телеканал. Меня эту привычку не искоренить вообще никогда в жизни, блин. Нету телеканала, закончились все телеканалы. Здравствуйте, это телеканал Дому. Да, блин, что ж такое-то, а? Еще раз. Здравствуйте, это канал. Тут надо в конечную нарезку сделать эти фейлы. Телеканал, телеканал.